пишутся закона против фейков и недостоверной информации. Главными распространителями которой этой недостоверной информации и фейков оказываются СМИ с государственным участием, и кто же он оказывается по этим законам? Ну, естественно, тот, у кого нет прав показательная порка